замечательная информация как всегда имею вопрос а главные буквы фамилии которые не были вами названы б в же они ничего не обозначают ждите скоро будет семинар это семинар который будет называться Слага мага или язык магов он скорее всего выйдет уже через неделю там на этом семинаре я буду говорить значение многих слов кодов и вы начнете сами для себя составлять заклинания, начнете сами для себя составлять талисманы. Очень рекомендую перед этим семинаром все-таки пройти семинар, который называется «Построение символов и знаков Андрея Дуйко». Для того, чтобы быть в теме, потому что язык магов – это высший пилотаж в эзотерике. Ничего подобного никто никогда людям не давал. Очень рекомендую, вы будете в восторге и в шоке. Просто от той информации, которую я буду давать. Буква Ж и буква Ш и буква Щ все что-то значит. Самое лучшее Ф.